Добрый вечер, дорогие партнеры. Очень рада, что сегодня нас много в этом зале. И благодарю тебя, Олечка, за супер-презентацию, которая, вот если есть новички, а их, я думаю, много здесь, все совершенно было понятно с первого раза. Поэтому благодарю тебя, Олечка, что ты начина... ну, нам помогаешь, формировать наши новые привычки для новичков и для самих нас. Ты помогаешь осознавать, зачем мы пришли в эту компанию, для чего и что мы должны здесь делать. Вот. Поэтому нам нужно самим только меняться, учиться, менять свой уровень сознания, начинайте, и у вас все получится. Тем более в это непростое время, скажем так, в этот карантин... Нам нужно объединиться и приходить в эту компанию серьезную. Насколько серьезную, что, ну, на мой взгляд, нет ни одной компании, которая была хотя бы близко похожа на нашу. Никогда не равняйтесь с другими компаниями, потому что ни одна компания десятый год не работает на рынке. Выплаты идут сразу, не бойтесь. Вот, просто нужно верить в себя, верить в то, что вы можете сделать, то, за что вы взялись, полюбить нашу компанию, полюбить то дело, которым вы занимаетесь. Вот. И никогда, никогда не сдавайтесь, слышите меня. Как бы вам трудно ни было, всегда идите вперед, и вы достигнете своей мечты, дойдете до своей цели. Люблю вас всех. Передаю микрофон Балату Акимжановичу. Благодарю всех. Вечер добрый, уважаемые партнеры, лидеры. Ольга, огромное спасибо за развернутую и очень такую доступную презентацию. Меня тут выбивало без конца, непонятно было, конечно, интернет что-то. Да, конечно, Валентина, вы правы. Надо сейчас нам использовать именно время этого карантина. Он действительно многих сближает, многие семьи сближает. Здесь, на данном этапе, да, на нас, как оно отразилась или отражается. Я думаю, что очень хорошо отражается. Мы, наконец-то, оправдываем, что это интернет-бизнес. Люди многие, которые добровольно не хотели сюда э, приходить и заниматься его по назначению этой компании, сейчас уже они это делают добровольно, принужденно, потому что стопроцентных выплат ни в одной компании мира нету. И не будет, наверное, еще сто лет. Вы в очень хорошей, мощной, элитной компании находитесь. И новички, которые были первый раз, слышали презентацию, может быть, не можете решиться. Это вот действительно, если это ваша первая сетевая компания, то вы просто счастливчик. У вас просто очень... Мощная будет именно, мощные росты, достижения, и вы и не будете разочаровываться, как это, например, прошлись мы. Во многих компаниях были, многие маркетинги, многие компании закрывались, уходили, но не умилению, это та компания, которая еще нас переживет, потому что здесь. Все настолько свободно, доступно, все реально, все работающее мощно, действительно идет. Поэтому всем, всех призываю, во время карантина используйте его 100%, используйте все свои возможно, возможности, мощности вашей именно продвижения интернет-бизнеса. У вас все реально получится, потому что многие люди, которым даже за 70, они сейчас начали онлайн-бизнес, наконец-то они соответствуют онлайн-предпринимательству. Это радует. Большое всем спасибо за то, что пришли на сегодняшнюю презентацию, вебинар. Ольга, вам спасибо за Действительно, развернутый, открытый и очень понятный. Вот это вот предоставление информации, реально понятный. Всем желаю успехов. Только вперед. Ибо то, что вы будете делать сегодня, оно завтра вам будет уже приносить огромные доходы. Вы, будете, вы уже делаете свои стабильные, мощные шаги в правильном, долгосрочном, элитном бизнесе. Всем больших-больших успехов, всем больших достижений.